Теперь немного о забытых технологиях кондиционирования дома. Вот как должна быть устроена крыша. У нее идет мох. Потом 10-15 сантиметров грунта. И такое покрытие крыши летом обеспечивает прохладу, а зимой тепло. Вот в этой бытовке... Летом сейчас очень прохладно, возможно это связано с другими причинами, но скорее всего из-за чуда крыши.